как вымахал? Так сколько лет уже прошло. Ну да. Ну что, поедем? Да, поехали. Ну что, Петруха, рассказывай, как дела у тебя? Да все хорошо у меня, спасибо вам. Я до сих пор у вашего друга работаю. Ну, отлично. Дядь Сережа. Что? А вы куда тогда уехали? Это долгая история. Так а нам до города минут 20 ехать? Это история о людях, которые всегда были рядом со мной. История эта о моих друзьях. Мы выросли на улице, а не в интернете. Играли в футбол, а не в компьютерные игры. Мы не переживали за разбитый нос или содранные колени. Наше детство было другим. Оно было счастливым. Я радовался выигранной фишке так, как сейчас ребенок не порадуется новому телефону. Мы наклейками обменивались, а не СМС. Любили песню про собаку Люси и смотрели деревню дураков. Да если честно, мы и росли в стране дураков. В стране дураков и беспросветной разрухи. Но в то время мы еще были детьми. Мы были детьми 90-х. Что здесь безопасно. Уверен. Что здесь раньше было? <звы> Блин, пацаны, здесь так прикольно. Это какой-то заброшенный склад. Здесь так много железяк. Смотрите, что я нашел. Давай сейчас вопрос зарешу и на рынок подтянусь. Ого! Офигеть! Эй, не трогать. Пока, а. Пацанам привет. Шах, в чем базар? Это падла денег торчить не отдает. Слышь, коммерс. Валить его надо. Когда бабки будут? Ребята, я прошу вас, не убивайте. Мы это слышали уже. Не пыхти тут. Я все отдам. Ничего, это... бетон закатать, а? Мне, мне время еще нужно. Сколько тебе времени? надо? Блин, это ж деть Саша. С... Валите отсюда. Скажи спасибо детям. И Бога благодари. Чтоб через неделю бабки были. Все. Хорошо. Я отдам. На, держи. Давай. Второй тащи ходом. Макс, ну где второй это? Макс! Макс, ты кого расселся-то, а? У нас работа с тобой херово гора. Сейчас еще тачку вторую пригонит. Мы когда все успевать-то с тобой будем? Задолбался а? я эти колеса таскать. Задолбался. Ты думаешь, я не задолбался, а? Ты думаешь, мне это все в кайф? Ты думаешь, люблю вот эти вот колеса туда-сюда? Всты грязь, весь ты срач меня, встал от этого. Андрей, мы пашем-пашем, как лошади. Копейки эти зарабатываем. Тут колеса уже эти снятся. Не, а что ты предлагаешь-то, а? Тут хотя бы какие-то деньги. Небольшие. Надо двигаться дальше. В конце концов. Ты же не будешь тут всю жизнь работать, правильно? Базара нет, ты прав. Я тоже не собираюсь. Я не спорю. Но все равно, это надо как-то с пацанами хотя бы переговорить. Сходу мы же ничего не решим. Они, кстати, когда приедут-то? Звонили тебе, нет? Звонили, через 10 минут подъедут. Ну ладно. Погнали, короче, доделаем. Как раз пацаны подъедут. Ой. О! Макс! Пойдем, пацаны, приехали. Шаломчик! А что только три колеса? Стой! Его, стой! Стой! А сейчас я немного расскажу вам о каждом из них. Это Артем. Всю свою сознательную жизнь он стремился стать профессиональным боксером и выступать на большом ринге. Ну кроме как общая фотография с Константином Дзю, с профессиональным боксом он больше ничего не связывал. Что это с детства у Андрея Я была добрая спрашиваю. советская Что мечта. Найти ту единственную Лена? и создать большую кто и крепкую ячейку Но его натура и полигамность мешали ему прийти к своей Лена? мечте. Слышишь? Ты да ты меня. А у Димы? Была мечта собрать спортивный автомобиль. Собственно, он подошел к своей цели ближе всех. Только машина у него была не совсем спортивная. Да и не собирал он ее, а все время ремонтировал. Что касается Макса, его отец был за кафедрой журналистики, где Максим совсем не хотел учиться. А это Куда я. Пошел? С самого детства я мечтал стать Бей тренером поворотом. по футболу. Играй жестче, отбери мяч! А это... Ну, как вы отдай уже поняли, ему, детская ему. мечта Уйди так и осталась мечтой. Уйди с поля, не играй! Не футболист! Знаете, у каждого из нас были свои мечты и стремления в жизни. У нас всегда объединяло одно. Это вера в нашу дружбу. Вообще работы нету. Я ее сейчас дерну. Э! Дядя Саня приехал. Привет, дядя Саня. Здрасте. Ну что, как дела у вас? Да потихоньку, работаем. Бизнес придет? Да. Как видите, нет никого. <сёк> <сёк> ну ясно. Я украду вас племянника на пару минут? Да, конечно. Поговорим. Поплю себе вот такого. Так, в общем, Дим, слушай. Я к вам с предложением. Значит, я сейчас расширяю свой бизнес. Мне нужны свои проверенные ребята. Организовать работу всю. Дядя Сань, если честно, времени совсем нету, с шинкой зашиваемся. Да шинкой вообще не вопрос, блин. Решим, без проблем. Мне с ребятами надо поговорить, время терпит пару дней. Давай, обсудите с ребятами, значит мне позвоните, жду звонка. Договорились, дядя Сань. Колян! Колян! Да? С этой закончишь, мою машину помоешь. Хорошо. Чего не ловишь -то? Всего доброго. Здрасте. Сказать ничего не хочешь? А, да, точно. <связавший> Ладно, потом поговорим. Давай. Я не понял, что расселись то Работы нет или чё? Я вам сейчас ее устрою. Давайте поднимаемся. Здравствуйте всем. Здорово, Тем. Привет. Проходи. Миха, ё-моё, ну давным-давно уже говорил убраться здесь. Это Почему? Сейчас, сейчас уберемся. просто немного занят был. Да? Все, давай, давай побыстрее. Здрасте. Тёма, привет. Здорово. Что там по зарплате? Мне бабки нужны срочно. Слушай, я только приехал. Давай сейчас послаю, поговорю, я звоню с тебе сразу. Ну давай. На связи? Давай. Здорово. Ну и че ты вечером? встретиться, кайфануть. Здорово. Здорово, братан. Что, есть минутка поговорить? Вечер. Да, это... Три минуты подожди, сейчас таблицу заполню, переговорим. Все, давай. Здорово. Здорово. На место положи. Опять всю ночь бухал, сразу видно, блин. А она что? Привет. А он чё? Да ты чё? Здорово. Часть тела, три буквы. Ха Ухо. А я думал не ухо. Хорошо работаете? Молодцы. Прям сразу видно, сплоченный коллектив. Так, я все, что у тебя случилось, говори. Слушай, там пацаны зарплату ждут. Я, кстати, только что сетку составил. Сейчас бухгалтеру отправлю, и сегодня уже будет зарплата. У тебя вся? Нет. Чего еще? Я бы хотел ко всем обратиться. Меня кто-нибудь слышит? Ну, как видишь, наши уважаемые друзья и коллеги сейчас заняты. Так что можешь обращаться ко мне. Слушай, проблема есть одна. Uh -huh. У меня пацаны знакомые спортсмены. В Москву собираются ехать на соревнования. Uh -huh. И в самый последний момент их спонсор кинул на 100 тысяч. Помочь 100, надо вообще. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 тысяч, да? Ну это получается, смотри, на пятерых, если разобьем, то что, по двадцатке получается, ну, да? да? где-то так. Пацаны, что, поможем ребятам? Надо по двадцатке скинуться. Кто за? Андрюха. О, проснулись. Серега. ну все, тогда звони пацанам. До днях встретимся. Хорошо. Ну, ну что, погнали. Че они? Да-да. здорово пацаны. Привет, здорово. Здорово. Держите, ребят. Спасибо. Победа на соревнованиях. После здорово, того, пацаны. как мы поспособствовали здорово. развитию Забайкальского спорта, его представители не остались в долгу и помогали нам. Чё мне твое, извините? Я что за тобой бегать буду? Вот ты где прячешься. Привет, Дим. О, здорово. Э, стой, стой, стой, стой. Дима, есть разговор. Заходи. Раздевайся. Чё пришел? Да проблема у меня, брат. Саня, это уже! Лает. Бывает. А чё позвонить нельзя? а? Я хотел к тебе лично попасть. Заходи. Садись, чё? Спасибо, брат. Рассказывай. Проблема у меня, брат. Друзья мои вчера в кабаке гуляли, ну и сцепились с какими-то спортсменами. А они долго разговаривать не стали, сломали моих пацанов. Теперь они в больнице. В реанимацию. А я при чём? Чё, Че, к отцу не пошел? Да ты же знаешь, какие отношения у меня с отцом. Постоянно что-то хочет от меня, что-то требует. Да я и сам к нему не хочу обращаться. А ты же брат мне. Я знаю, что ты мне поможешь. Сейчас решим. Алло, Стас! Здорово, Димон! Здорово, братка! Слушайте, как ты? Да нормально все. Это, подъедь сюда, а? Ко мне домой. Что случилось? Разговоры есть. Давай, братка, в пару мест сгоняю их тебе. Все, давай, жду. Ну ч, с кем вчера склеснулись? Да типам вчера носы сломали. Пусть попроще будут. Эх, жалко, мне не было. Отгребли бы ребята. Да мы и без тебя их нормально вшитали. Здорово, спортсмены! Папки мои, давай, слышь. Помимо автосервиса, у нас был свой небольшой подпольный бизнес, который контролировал Стас и его ребята. Давай, слышь, эй! Ну все наигрался, Опа. пойдем. Слышь, я играю, так то да да, Пошли слышь. наигрался. игрался. Че это? Да, это он. Сюда иди. Чем могу помочь, ребята? Ты этого человека видел? Видел. Громче! Видел! Он у тебя здесь играл? Да, играл. А ты в курсе, что у него на счету сотка осталась? Кто ему теперь ее вернет? Не знаю, не было таких денег у него. Не было? <клыш> Я думал, тут спортсмены одни у вас. Правильно думал. Я больше вас здесь не видел, понял? Понял. Ребят, привет, где администратора могу найти? Добрый день, в данный момент все на обеде. Вы что хотели это, собственно? Неделю назад я машину у вас забирала с ремонта, там как стучала, так и стучит. И что у вас там стучит? Это я у вас хотела спросить, вы же мне ее сделали Ну без проблем, машинку загоняйте на диагностику, оплачивайте, проверим, посмотрим в чем дело Как оплачиваете? Я каждый раз должна загонять оплачивать машину, которую вы же делали Девушка, ну я сказал, машинку загоняйте, диагностику оплачивать, будем разговаривать То есть у вас по-другому вопросы не решаются? Ну а вы как хотели? Не хотите по-хорошему, вам будет по-плохому Алё, Саш, привет. Ты сейчас сильно занят? Слушай, ты можешь подъехать на СТО, где меня неделю назад забирали? Давай, жду. Да, слушаю. Александр Викторович, к вам тут молодые люди подошли, пять человек. Мне их пропустить? Хорошо, Алёна, запусти их. Здрасьте, дядя Сань, чё, можно? О, ребят, привет. Проходите, садитесь. Привет, сестренка. Привет. Что случилось с тебя? Да вон козлы, блин, мне тогда машину не сделали и сейчас еще денег требуют. Не переживай, сейчас решим. Ублюдки. Ты моей сестренке машину делал? Вот это ваша сестра? Да. Ну я, какие вопросы? Так ты что, жопой делал ее машину-то? Она как была неисправна, она так и не работает. Я же вашей девушке все объяснил. Пусть загоняет на диагностику. Проверим, посмотрим, решим проблему. Она, видимо, за одну проблему два раза должна платить. Я понять не могу. Дела у нас делаются так. С вами дела вообще никак не делаются. Ты звони своему начальству. Либо давай мне телефон, я его сам накручу. Начальства нету здесь сейчас. Ты звони ему, у меня времени да мало с тобой проблем. тут вату катать. Сейчас наберу. И в итоге я им говорю, ребята, я же тоже из читы. Так, ладно. Ребята, собрал я вас по серьезному вопросу. Извините. Ну, ответь, развонят. Алло. Андрюха, привет. Тут проблема нарисовалась. Что случилось? Тут клиент недовольный. Подъедь, пожалуйста. Сейчас, что ли? Ну да, а требует. жди, сейчас подъеду. Что, братка, что случилось? Да там на истохе кипиш какой-то. Давай мы же вместе съездим. Не, вы сидите, вы лучше потом расскажете, что решили, хорошо? Ладно, все, дядя давай, счастливо. Ну давай, давай, удачи. Давай, наберешь. Все хорошо. Здорово. Что случилось-то? Да там ребята хотят поговорить, вон подъехали. Вот эти что ли? Приветствую. Меня Андрей зовут. Здрасте. Здрасте. Это моя СТОха, сотрудники позвонили, сказали, что-то случилось. У вас какие-то проблемы возникли, да? Проблемы-то у вас сейчас возникнут. Так, ребят, давайте, сейчас ссориться не будем. Побрисуйте, что произошло. Девушка загоняла машину на ремонт. Угу. Изначально машина была неисправна, она и осталась такой же. Угу. Надо вопрос как-то решать. Давайте, знаете, каким образом поступим? Вы по новой машину загоняете, мы ее посмотрим, отремонтируем, денег не надо. Номер телефона только свой оставь. Хорошо. Ну а мы позвоним, как сделаем. Добро. Я думаю, это адекватное решение проблемы. Все. все. Все, ребята, полетел, некогда. Все, все, а доброго. До свидания. Да? Алло, Макс, ну в общем я тут все порешал. Вы там еще? Да, здесь еще. Ну и как поступим? Вы скоро будете? Да минут через 10 подъедем, так что там оставайся. Ладно, договорились. Угу, все, давай. Так, дядя Сань, давай еще раз проговорим. Значит, схема такая. остановили нас? Нормально, не суети. сейчас все решим. Ага, понял, давай быстрее. Командир, постой! Командир, какие проблемы? Проблем никаких нет, просто проверка документов. Не, менты, гай, да, борзели, кого хотят, то останавливают. Да нормально, сейчас сами Ксива тыхнем, дальше поедем. Че, не видишь, кого останавливаешь? У вас машина в ориентировке, да еще и без номеров. Ты что, братан? Нормально все? Нормально. Э, -э, э ты чё куда погнал -то? А ты что, не видишь? Одна машина такая в городе всего лишь. Ну, сейчас и разберемся. Командир, сюда посмотри. Здорово, пацан. Ч смотрите? А, случит! Валим, валим отсюда! Давай быстрее, а то уйдут! Не переживай сейчас догонишь. Да. Встречайте! Ага, все, понял, встречай! Погнали! Здорово, ищем! Так, так, так, так, ага. Слушай, а че, курдака сделали, не сделали? Да, сделали. Сделали. А чё было-то? Там радиатор был, да по у него. М, фигня, да? А вот Чезера, пацаны пригоняли, с ним что. Завтра доделаем, все, отдаем. Красавцы. Вообще не знаю, я одно делаю, у него второе ломается, второе делаю, у него третье ломается. Что с ним делать, блин, не машина, а проклятие какое-то. И че предлагаешь? Даже сжечь его да и все, больше что с ним делать? Сжечь. Бабки мы за него уже взяли, так что ты как хочешь, но надо его отремонтировать, потому что что? Потому что деньги мы уже прогуляли. Давай делать. Тогда я пойду пообеду, приду заделу и все. Надо. Ну, Приветствия. Ну, здрасьте, здрасьте Ну и что, наша машина готова? Готова, стой, подожди, не уходи Машина готова, только на этот раз давайте с нашим механиком сразу прокатитесь Убедитесь, что на этот раз ничего не стучит, ничего не бринчит Машина работает как исправно, чтобы к нам потом никаких претензий не было, хорошо? Хорошо Дайте пройду Ну пожалуйста Вик, а тот-то? Симпатичный. Да ну успокойся. Я тебе говорю, симпатичный. Поехали. Ты какого хрена стрелять начал? Ты же знал, что там наш человек будет. А ты что думал, на машину просто так отдадут, что ли, а? Ты понимаешь, что ты наделал? Ты людей убил. Теперь у нас у всех из-за тебя большие вот спокойно, проблемы. Особо. Что сделано, то сделано. Надо думать, как дальше быть. Как дальше быть? А я тебе скажу, как дальше быть. Нужно валить из этого города! И валить как можно дальше! Потому что менты и хозяин этой машины будут нас искать! А я не хочу гнить в могиле или гнить в тюрьме! Я разорался! Ты же знал, на что ты идешь! Я не понял. Вы все здесь охрене? Вы что, меня ограничим сделать? Решили? Успокойтесь вы оба! Нужно проблему решать! а не отношения выяснять! Мы все заварили эту кашу. Вместе будем ее расслебывать, понял? Да вместе, вместе! Макс, ты же знаешь, что он прав? Знаю. И что дальше будем делать? Если бы я знал, братка, что дальше делать, я бы тебе ответил на твой вопрос. Что за машина такая, что из-за нее люди гибнут? Что же, что же с тобой такого интересного? Что тебе интересного? Макс! Да, братан, иди сюда, что случилось? Смотри, братан, что, под запаской нашли? Мы теперь богатые. Нет, мы не богатые. Вот с этим вот мы в полной жопе. А мы прокатились. Фу ты! Напугала, блин! Ага. И вы знаете, на этот раз нам вообще все понравилось. Да вы что? Да, ничего не стучит. Не стучит. Mm -mm. Ничего не гремит. Это. Все плавненько, Это... ровненько идет. Ага. Я вообще не об этом хотела поговорить. Не об этом? А о чем тогда? Не обращайте внимания на мою подругу. Я ей не обращаю. Она девушка одинокая сейчас. Вы знаете, это не удивительно. Никто такую противную не выдержит. Она не противная. Она веселая, добрая, умная, красивая. И, кстати, отлично готовит. Отлично готовит. Да. Сигареты кончились. Знаете, что я вам скажу? Если она готовит так же отвратительно, как и следит за своим автомобилем, то я просто не завидую ее мужу. А вот, кстати, она. Ну что, на этот раз все хорошо? Да, меня вообще все устраивает. Настя, подожди, пожалуйста, машины. Хорошо, я вас поняла, не буду вам мешать, я ухожу. До свидания. Вы знаете, мне очень неудобно. Давайте я все-таки рассчитаю нет, нет, с вами, нет, нет, потому нет, что нет, работа. Нет нет, нет, нет, нет, никаких денег не нужно. Мы с вами как договорились, все наши косяки мы устраняем за свой счет. Ну давайте я вас как-нибудь отблагодарю. Хм. Ну вы можете угостить меня кофе. Давайте я сегодня вечером за вами заеду. Отличная идея. Ну, до вечера. Все добро. Да, доченька? Алло, папуля, привет. Слушай, я со сто уже еду. Ну молодец, что машину забрала. Да мы тут с дядей Димой его звание обмываем новое. Я сейчас значку увезу домой, и вечером у меня будет встреча. Ты меня не теряй, пожалуйста. Ну, давай осторожнее. Давай тебя целую. Пока. Пока. Да, чурку твою маленькую еще помню. Они вместе с моим славиком по двору бегали. Он и от хулиганов от местных защищал. Ну и как сынок твой поживает? Я слышал, ты его в Америку отправил. Да, пришлось. Он тут таких дров наломал. В общем, я его за бугорк мамаши сплавил. Пускай она теперь с ним мучается. Да ну, у тебя нормальный парень, когда на косядничество успел. Да понимаешь, дело-то не хитрое. Я его деньгами избаловал. Он моим авторитетом прикрывался. Мне уже перед коллегами неудобно было. То пьяный за рулем попадется, то подерется, то баба от него залетит. А дальше больше. Город маленький. Слухами все обрастает быстро. Да ладно, хрен с ним. Живет там себе, в вуз не дует. На американке собрался жениться чтобы гражданство получить. Ты-то не надумал свою дочку замуж выдавать? Да есть тут у меня один кандидат. Они вместе с Викой в школе учились. Его отец в 90-х годах подниматься сильно стал, в Москву перебрались. А недавно инвесторы с Москвы пожаловали. Но как обычно, баня, девочки погуляли на славу. Среди этой толпы как раз он и подваливает и спрашивает меня, как дочурка, как жизнь. И я говорю, да ничего. А он мне все про сына своего втирает, что типа породниться хочет. Я так прикинул. Ну да, неплохо было бы. Представляешь, Дим, если через годик бы все эти дела обтяпать, мы бы уже спокойно посреди земноморья на яхте своих катались. Нельзя же так дочку своей корыстной схемы толкать. А я, Дима, никуда ее не толкаю. Я ее жизнь будущую строю. Да такую, чтоб каждый мог позавидовать, понимаешь? А если Вика не захочет, ты что тогда делать будешь? Захочет. Как миленькая захочет, а потом стерпится и слюбится. Ну ты, отец, тебе виднее. Сказал, как моя бывшая, точь-точь. Кстати, что там по моей просьбе? Есть сдвиги какие? Ты знаешь, Василич, не все так просто. Губернатор сейчас новый, со старым бы я решил. А так, работаем. Чего избранник народа потерял? Василич, слышишь, ты ксю, не видел Ты ее лучше вон в трусах у девочек посмотри. О, точно, точно, да-да-да. Вот избранник народа, а. А я за него, блин, все денежки отдал. Да знаю я! Что случилось? Я ж тебе такое расскажу. Эй, мужик! Макс, ты что ли? Да я, я, дядя Саня, а ты что со стволом-то ходишь, боишься кого? Да мне кого бояться привычка с 90 девяностых. А ты что здесь делаешь, караулишь меня? Да нет, дядя Саня, если честно, поговорить приехал. А что я не позвонил? Дядя Саня, ты сам-то не догадываешься, почему? Почему мне сейчас вот так вот приходится приезжать в тихоря Почему ребята мои сейчас все на дно залегли? Дядя Сань, ну ты дурака-то не врубай. Так, я не понял. Ты что, с пределы сюда ко мне приехал? Где машина, где ребята? Ты когда мне должен был позвонить, блин? Да в порядке все, дядя Сань. Машина у нас. Ребят тоже все живы-здоровы. В общем-то, все хорошо. Если мне не один нюанс. Какой еще нюанс, блин? В той машине, которую дернули. лентов на миллионы. И гора трупов на трассе. Там же мой человек был. О каких трупах ты говоришь? О тех, которые машину сопровождали и о которых ты нам ничего не сказал. Бриллианты где? У меня. А почему они до сих пор не у меня? Потому что это единственная гарантия нашей безопасности. Макс, ты давай со мной лучше не шути. Я последний раз спрашиваю, где бриллианты? Дядя Сань, ты ствол-то убери. И лучше отдай-ка его мне. Дядя Саня, я же туда поговорить приехал, а не ругаться. Ты же сам понимаешь, какую задницу нас засунул. Они наверняка нас уже ищут. Короче, дядя Саня, ты эту кашу заварил, сам ее расхлебывай. А брюлики пока у меня побудут. Дай ствол. Дядя Саня, мы, между прочим, жизнь тебя спасли. Поехали. Макс, не высовывайтесь, я все решу. Дай бог, дети, дай бог. Ты радуга, тебя увидел я Среди тумана, заколотила Молотом по мозгу мама Тебя, молодым, мой чистый воздух А дышать как-то надо, задержи дыхание Пока не поздно, стоп Секундная стрелка, стоп, сердце не стучит Она нажмет на на И замолчит, голос звучит Так, нежный родной, скоро Полечу домой, улыбнись, глаза закрой Представь, что рядом Ты солнышко мое, а свет моя награда Расстояние нам не преграда Время обманем, и так Жутным ранним, я позвоню сказать, как сильно я скучаю. Время быстрее, сердце бьется чаще, ритм задает, пусть мы живем настоящим. Цвета ярче, музыка повеселее. Но когда тебя я обнимаю, твое сердце греет. Время быстрее, сердце бьется чаще, ритм задает, пусть мы живем настоящим. Цвета ярче, музыка повеселее. Но когда тебя, я обнимаю, твое сердце греет. Привет. Да, доченька. Алло, папуль, привет. У тебя все нормально, а что пухчишь? Я в зале. Папа, мне для тебя новость такая. Я тебя хочу со своим молодым человеком познакомить. Какой молодой Папа, человек? В общем, в два часа я Вика, Мы подожди, давай обсудим более спокойной обстановки. Все, Вика, Слушайте, алло. алло, алло, Вика. Сергей Васильевич, там автовоз пришел, там 20 машин, на подходе еще два. Там места нету, что будем делать? Пойдем посмотрим. Алло. Алло, Андрюш, привет. Привет, Викусь. Ты че Да На спортзале. В зале? Ясно, все. Ты что, случилось еще или так? Просто соскучилась? У меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Это интересно. Надеюсь, ты не беременна. Да блин, нет. Я тебя хочу с папой познакомить завтра. Что? С папой познакомить? Слушай, ты уверен, что это хорошая идея? Завтра к двум часам ты подъедешь за мной, я тебя буду ждать. Подожди, давай еще раз все отговори. Вик. Алло, Молодец такая. С папой меня познакомить хочет. Конечно! Я же мастер с отцами знакомиться. Пап, мы с Андреем решили жить вместе. <звы> <звы> ну и где вы собираетесь жить? Сара или шалаше. У Андрея своя квартира, он неплохо зарабатывает, да и я не из крестьянской семьи. Мы как с тобой планировали? Ты в Англию поедешь, язык подучишь, потом в Москву. Я тебе, по сути, работу уже нашел. Ты дизайнером мечтала быть. Потом, глядишь, и я переберусь к тебе. Зачем тебе нужен этот чемодан? Так Ничего страшного, что я тут тоже сижу. Все это слушаю, никого не смущаю. Вон дверь можете идти, Папа, а мы ну посмотрим, кто в эту дверь еще первый раз. Андрей, будет. ты я не нащупал. Да я за свое до конца Андрей! Буду. Сейчас зубы выбляем! Так успокоились оба! Неужели мы не можем, как цивильные люди, просто посидеть и поговорить? Обязательно нужно мне портить настроение, да? Значит, так, сейчас я иду, пудрю носик, и чтоб когда я вернулась, вы вели себя как лучшие друзья. Это понятно? Вот и хорошо. Андрюшенька, присядь ко мне поближе. Не, папаша, я как бы и отсюда хорошо вас слышу. Но из уважения к вам мне, в принципе, несложно пересесть. Че хотел? Пацанчик, у Вики уже есть жених из очень уважаемой семьи. Я не хочу больше тебя видеть рядом с ней. Послушайте. Вика уже девушка не маленькая. Пусть сама решает, с кем ей лучше быть. Ты чё, сучонок, на меня перелись, Я тебе быстро кислород перекрою. А ты знаешь, сынок, кто я, а? Ой, я смотрю, уже помирились. Сейчас пообедаем. Вик, слушай, у тебя такой классный отец. Мы так хорошо пообщались. Правда, у нас было мало времени. Там Артем за мной приехал, мне нужно бежать. Ты же ничего не покушал! Да ладно, Христа этой едой, потом поедим. Все, солнышко Еще увидимся. Все, приятно было пообщаться. До увидимся. свидания. Ну что? Да ничего, нормально все пришло. Думаю, еще раз придется повстречаться с твоим товарищем. Ну и где он есть? А ты куда подъехал-то? Я вышел, тебя нету. Да я вот чуть подальше встал. Где дальше? Не вижу. А, все, вот он ты. Все, сейчас подойду. Ты встал-то так далеко? А? Ближе подъехать, что не судьба? Там стройка идет, туда не проедешь. Стройка. Люди работают, расширяются. Молодцы. Че, поехали? Садись. Слушай, ты давай без меня езжай. Я прогуляться хочу. В смысле? прямом. Я зачем тогда к тебе сюда ехал? -то? Я хочу с мыслями своими разобраться, один побыть. Езжай на истолку, я если что позже тачку поймаю, подскочу, хорошо? Точно? Точно, точно, точно. Ладно, все. Давай, счастливо, спасибо, что подъехал. Давай, мыслитель, блин. Алло, Василис, да-да, все, вот буквально две минуточки, мы подъезжаем уже. Ой, Серега, да пропусти ты его, видишь, человек торопится. Тебе что, друг, дороги мало или что? Объехать не можешь. Езжай отсюда. Серега, давай-ка за ним, а. Разворачивайся, давай за ним. Попаливаю. Алло, Василич. Ну и где ты? Новость хорошая. Давай. Я их нашел. Привет, дед. Ты где? Я на тренировке. Ну, сильно не задерживайся. Я себя плохо чувствую. Приезжай пораньше. Хорошо, как расположить приеду домой. завтра на тренировке. Увидимся. Давай. Алло. Послушай сюда. Если хочешь увидеть деда живым, приезжай один. А? Дед, ну что ты? Говори. Алло, Макс, они нашли нас. Где Время. Ну чё? Резать! Резь, сука! Это ты иди посмотри, мы походу дверь не закрыли. Сейчас посмотрю. Че, ч ⁇ че? Дед! Погнали! Дед! Вы че творите, поскуда? Вы знаете, кто я такой? Вы знаете, с кем я работаю? Давай вас приедут, лоскуты порут. Можете садиться со своей машины и потеряться отсюда. Кто вас послал? Да пошел ты! Че ты с ними разговариваешь? Валить их надо! Че, убить их хочешь что ли? Тёма, ты чё? Это же люди, это же живые люди, ты как? Ребята, Датан, ну, что ты чё начало? Мы узнать всего лишь от кого они. Ребята, ты давайте поговорим, решим вопрос. Никто уже не хотел не его убивать. Это не давайте люди. Давайте решим что-нибудь. Тёма, ты чё натворил-то? Тёма, ты людей убил, Тёма? Охренеть. Все, поехали. Жалко деда. Хороший он был, добрый. Людям помогал. Помните, как-то в детстве мы с ним на рыбалку ездили? Целое ведро рыбы наловили. Серега не поймал ни одной. Весело было. А помните, пацаны, он нам каждому рогатке сделал, и мы пошли все стекла в школе выбили. Он нас поймал тогда, вставил. Но родителям ничего не сказал, а? Да, я помню это. Серега тогда ни одного стекла не разбил. А я помню. Как он истории свои рассказывал. Как молодой был, как служил, за девчонок заступался. Я всегда им восхищался. Он мне, да и вам всем был как родной. Вот думал, вырасту и стану таким, как дед Гриша. Пацаны, хорош. Брат, ты держись. Ты же знаешь прекрасно, что деду Гришу мы все любили. Он нас всех вырастил. Эти твари, которые это сделали, они уже наказаны. Брат, мы всегда с тобой. Ты же знаешь, это прекрасно. Ты вот знаешь, мне только одно в голове не укладывается, а? За да что они вот так? и Гриша же со всеми мирно жил. Никому никогда плохого ничего не делал. Да и врагов-то у него никогда не было. Тут так по-зверски его. Ничего не понимаю. Может, это месть чья-то, а? Может, вы, пацаны, вляпались куда? Ничего сказать мне не хотите? А, Макс? Помнишь по зиме, где десани ездили? Ну, помню. Ты тогда еще на Истох уезжал, какой-то вопрос решать. Угу. Он нам тогда одну тему предложил. Надо было тачку отработать на трассе. На словах все просто получалось. А на деле маленько все по-другому оказалось. Вот, судя по всему, они нас нашли сейчас. А кто они-то, Макс, а? Ты же сказал, что вы здесь сани так ни о чем поболтали и разъехались. Ты почему мне то ничего не сказал? А то ты не знаешь, почему. Ты же у нас вечно такой законопослушный, порядочный. Да и че скрывать, Андрей, ты бы на эту тему никогда не подписался. Да и ты знаешь прекрасно, что на тебе все завязано у нас. Не дай бог, вот так с нами что-то случилось бы. Так получается, ты всех в это дерьмо втянул. И теперь какие-то отморозки на нас охоту объявили! Макс, ты понимаешь, что ты натворил? Из-за тебя дед Гришу то убили, из-за тебя! И ты это все еще да за моей ты думаешь, спиной! Я этого хотел, а как ну ты этого Хватит, хватит орать, пацаны! Деду Гришу уже не вернуть! Короче, я поехал, вы оставайтесь. Это, я с тобой. Тема, ты прости меня. <свят> да нормально все. Ты что ментам-то сказал? Сказал, что пришел домой, увидел деда на полу. Сразу скорую вызвал. Да поздно уже было. Он вместо отца и матери всю жизнь был. А теперь его нет. Братка, мы у тебя есть. Ну что сидеть-то? Может выпьем? Давай выпьем. две водки. Спасибо. Да запросто! Доброе утро. Угу. Ну как ты спал? Неплохо. Слушай, мне сегодня такой сон классный приснился, будто бы я с Андреем и с тобой поехала на море. Может, мы все вместе поедем куда-нибудь, и отдохнем уже? А? Ну пожалуйста. Ну папа, представь, как классно, мы такие втроем отдыхаем. Не вижу в этом ничего хорошего. Я надеюсь, ты не забыла, что через неделю Альберт приезжает. Папа, какой Альберт вообще с утра пораньше? А? Ты училась с ним и дружила. И что? Это было давно и неправда. Знаешь, у меня есть Андрей, я люблю его, он любит меня, у нас все хорошо, понимаешь? Что говоришь? Хорошо. Чего ты мне все время этого Альберта пропихиваешь? На, посмотри, пожалуйста, доченька, полистай тут. <как> Ты подумай дважды, перед тем, как делать свой выбор. Доча, я собираюсь на работу. Смотри, может, тебя отвезти? Не надо. плохой. Пацанов сегодня наших в нашли. Мертвые. Ну а хорошее? Хорошее. Саня звонил. Походу по брюликам. Надо тебе с ним встретиться, поговорить. Езжай в офис, там увидимся. Все, понял. Че тебе надо а? Андрюха! Что ты долбишь-то мне по сто раз? Это не я тебе звонил. Как не ты звонил? Кто? Я-то откуда знаю. А, черт, это... Это, походу, Вика меня, прикинь, потеряла. Ну, шелой, что? Сколько времени? Братка, так утро уже. Ладно, черт с ним. Ну, рассказывай. Что вчера было-то? Ну я этих женщин забрал, и мы с ними в сауну погнали, вот только вышли. Красавчик. Никогда в тебе не сомневался. А ты куда свалил? Мне что-то скучно с вами стало. Решил прокатиться. Ты многое пропустил. Ладно, давай я позже потянусь. Ладно, давай, на связи. Господи, где я? Ну конечно, четыре пропущены. Викучка моя соскучилась. Привет. Я слушаю. А ты где? Катаюсь с одноклассником. С каким одноклассником? Ну все, она замуж вышла. Да ладно, кто Но... ее вообще взял? Да вот такую взяли. Слушай, нам всем надо встретиться. Да, это будет вообще отличная история. Вышла. Идея. Ты нормальный вообще. Из машины вышла, я тебе скажу. Ты че себе позволяешь? А? Это кто такой? Слышь? Ты почему-то. Ты че с каким-то кабелем катаешься? Андрей, я тебя не понял. прошу, успокойся! Я ничего не попутала, Пусть, а? не знаю. Успокойся, пожалуйста. Ты что-то хотел или что, а? Слышь. Андрей! Андрей! Успокойся, я тебя прошу! Андрей! Успокойся, я тебя прошу! Руки убери свои. Видеть тебя не хочу больше! Меня ждут. Добрый вечер. Здравствуй. Могу присесть? Присаживайся. Хотел один на один поговорить. Ты знаешь, тут все свои. Говори. Я с просьбой приехал. Знаю, мне докладывали. Я могу вернуть твои камни, только ребят не трогай. А тебе-то какой интерес в этом? Понимаешь, у меня племенник там замешан. Где ж ты был целых полгода? Лучше поздно, чем никогда. Знаешь, давай камни, Потом поговорим за твоих ребятишек. Хорошо. Где их черти носят? Башка болит. А я тебе говорил, не пей. Здорово, пацаны! Наконец-то! Где потерялись? Давайте отсадь по сути, а? В общем, пацаны, я встретился с людьми, переговорил. Расклад такой. Нужно вернуть бриллианты, после чего они с нами готовы составить разговор. Одними бриллиантами мы сейчас не отделаемся. Вы что, уже успели что-то натворить? Макс, ведь я просил вас никуда не лезть, я все решу. Ты нам можешь встречу организовать? Вы что, с ума сошли? Там люди серьезные, никто с вами разговаривать не будет. Дим, ты меня услышишь? Куда вы головы толкаете? Дядь Сань, организуй, дальше мы сами разберемся. Куда вы лезете, Андрюха? Ты ей хоть звонил, а? Конечно звонил. Че толку-то? Все равно не берет. Ну уже давно её. я на прошлой неделе с такими бабами отдыхал. Послушай, а? это у тебя бабы, а у меня девушка, к тому же любимая. Ну давай хотя бы пиццы закажем. Сиди а? ровно, а? Можешь хотя бы сейчас тогда думать? Издеваешься ли что надо мной? Прикалываешься? О, oh, no, no, no. hmm. Альберт Александрович, коммерческий директор одного из холдингов своего отца. Серьезно? А девушек-то тоже, наверное, отбоя нет? У меня стало появляться очень много новых знакомых, но, знаешь, я всегда ценил тех, кого знал уже давно. И я всегда мечтал в детстве, что мы вместе с тобой куда-то уедем. Далеко-далеко, где нас никто никогда не найдет. Мечтал и уехал один, да? Ты же знаешь, я не мог ничего поделать, я не мог пойти против воли отца, но сейчас все изменилось, я приехал, я приехал за тобой. Соглашайся, поехали в Москву. У меня же здесь отец. Наши отцы обо всем договорились. Сергей Васильевич согласен, он очень рад этому предложению. Тем более он сам планирует в ближайшее время уже ехать перебираться в столицу. Что тебе здесь делать? Соглашайся. Что мне делать? У меня здесь Андрей, я люблю его. И вообще, Эльберт, отвези меня домой. Здорово, что значит успокойся? Что значит успокойся? Ты видел, куда она села? Все. Ты видел, кому а. она села? Это она ты в снизу? тачку села. Да. Я она думал я. села в тачку. Нет. И кому не как ты думаешь? Да слушай, что-то не могу. Типчику да. какому-то. Я приготовился. Цветов купил. Кольцо ой, купил. Ой, Предложение ой. сделать приехал. Это жесть какая-то. А я на Меня это вообще жениться хотел. А знаешь, что это за тип был? Ты знаешь? А я знаю. Это какой-то одноклассник ее бывший. Батья его специально дернул. Может, чтобы они там чё-кого пелись. Он мне тогда сказал, не встречайся с моей дочкой, у нее есть парень. Тяжелый день, братан. Нормально. Это это нормально. Да иди на всю нахрен. Что Че случилось? Чего он орет? Короче, приехали мы сегодня к Вике предложение делать. Угу. Прождали ее полдня в машине. Она выходит и садится к другому пацану. Нормально вообще. Слушай, может Андрюхи помочь? тасу набрать. Я уже подумал по этому поводу, пока ехал и слушал вот это. Я сам решу. Нормально все, не переживай. Вы, может, хотя бы с Тема съездите? Поехали, съездим. Да? Так-то, в принципе, нормальная идея. Давай, что с тобой сгоняем. Там где то Пройдемте по моему голову, пойдемте. Ты что делаешь-то? Мне сегодня отец Альберта занял. Я надеюсь, понимаешь, о чем я говорю. Да, пап, понимаю. С сегодняшнего дня я представляю тебе своих людей для охраны. Я что, ребенок, что ли? Я тебе говорю, мне так будет спокойней. Пап, ну и как ты себе это представляешь? Ходят теперь за мной два балбеса и не знаешь, что с ними делать. Че, прям везде ходят? Ага. А как же мы это. Да ну не переживай! Я просто же с ними не пойду. Значит, ты уже придумала коварный план? Конечно. Я обязательно что-нибудь придумаю, ты же меня знаешь. Хм, ну да. Тогда до вечера. Угу. Давай. Я в тебя верю. Все должно быть круто. Ну все, моя хорошая, будет тебе день рождения. Жди. Все, целую. Давай, целую. Пока-пока. Пока. Я не поняла, вы что за мной в примерочную пойдете? Идите погуляйте. Алло. Привет. Ага, привет. Хорошо все. Дома готовлю. А у меня сегодня день рождения. Ага, здорово. Ну поздравляю тебя с днем рождения. Что а! тебя сегодня вечером в нашем ресторане? Ну хорошо, не вопрос. Значит будешь? Буду. Красава. Слушай, а можно я с Димоном приду? Не против же? Конечно, нет. Ага, все, спасибо. Тогда до вечера. Все, давай до вечера. Пока-пока. Пока-пока. Хе-хе-хе-хе <смех> <Че, пойдет? Выродливчик. смех> Алло Добрый день, именинница Ладно в щечку. Здравствуйте, здравствуйте, Виктория. Чем мы туда? любимая песня пойдем потанцуем а пойдем Андрей. Слышь, а ты не попутал ничего, да? Опросы какие-то. А ты че с моей женщиной танцуешь? На ней написано, что она твоя. Я тебе сейчас нахрен объясню! Андрюша! Да, Андрей. Слушай, да отвали ты от меня! Вика! Вика! Ты как себя чувствуешь? Эй, очнись! Ты меня слышь? Вика! Василиш там? Там. Василич. Василич? Угу. Саня звонил. Молодежь, которая у нас бриллианты. Дернули. Увидеться хотят. Везде их на базу. Понял. Да Серега трубку не берет в Андрюхе, звонили? Да, звонил, недоступен он. Нормально все, втроем съездим. Надо, Давай, валет, Сига! Что-то надо, отпустите меня, я больше здесь не буду газетами торговать. Не надо, не надо! Надо, надо! Я, пожалуйста! Я ладно, тебя не первый раз видел, что случилось? не могу. Что -то натворил? Торгуют газетами. Запрещено на территории. Начальство запрещает. Ладно, понял. Можно я с ним сам поговорю? Вы идите, пожалуйста. Можно. Но тебя, чтобы я больше не видел. Ладно, ладно. Тебя как зовут-то? А -а -а, печка. Пойдем умоем тебя, Печка. Пойдем. Куда? Плановый осмотр пациента. Не знаю, слышишь ты меня или нет, но я хотел попросить у тебя прощения. Я не хотел, чтобы все так получилось. Я надеялся, что мы будем счастливы. У меня для тебя кое-что есть. Хотел тебе его подарить тогда, но, но не получилось. Господи, почему так произошло? Как бы я хотел все вернуть обратно? Че, простился? Че, мало? О, Хавчик ништяк. Где родители-то твои? Мать ушла. Отец пьет. Я газеты продаю, да, бутылки сдаю. Кушать же на что-то надо. Лет-то тебе сколько? Так одиннадцать. Ладно, сейчас доедай. Поедем, я познакомлю тебя со своими друзьями. Работу тебе подыщем. Да жилье какое-нибудь. Поздоровайся со своими друзьями, сука. Ну что, доигрались? Где мои камни, а? Блин, телефон забыл. Посмотри, что у него там играет. О, еще один. Алло. Алло. Ну, здравствуй, сынок. Кто это? Хочешь увидеть своих друзей живыми? Ильян, ты вези у тебя 30 минут. Адрес? Никому не двигаться, все нормально. Сегодня около 19 часов по местному времени группировкой известного предпринимателя Лукьяшина Сергея Васильевича были совершены убийства четверых молодых людей, личности которых сейчас за Донарте. Постойте Отставить Этого я забираю А этих пакуйте Не сука. Что, как вымахал? Так сколько лет уже прошло? Ну да. Ну чё, поедем? Да, поехали. Ну чё, Петруха, рассказывай, как дела у тебя? Да все хорошо у меня. Спасибо вам. Я до сих пор у вашего друга работаю. Ну отлично. Детерьюже, что? А вы куда тогда уехали? Это долгая история. Так а нам до города минут 20 ехать?